Я приветствую всех зрителей телеканала форума Свободной России. Сегодня в студии с вами я, Данил Константинов, а в эфире у нас политик, писатель, поэт Алина Витухновская. Алина, здравствуй. Добрый день. Вот сегодня буквально поступила новость о том, что Любовь Соболь получила свой приговор. Ей назначили полтора года ограничения свободы. Она не сможет в течение следующих полутора лет выходить из дома с 22 до 6 часов утра. Участвовать в митинге и выезжать за пределы места своего жительства. Вообще, как ты оцениваешь подобную новость? Настолько предсказуем, что ну, хорошо, что особо не в тюрьме, это все, что я могу сказать относительно лично нее. Вообще она предсказуема, что мы имеем дело с абсолютно прогнозируемой ситуацией, в которой оппозиция полностью подчиняется сценарию заданному властью. И с момента, вот повторюсь, но это надо, наверное, на раз сто повторить, чтобы все запомнили, с момента приезда Навального в тюрьму, когда он фактически добровольно сдался не получив взамен ничего, даже поднятие своего пиар-рейтинга, то есть не полити, не полу, а, обнулив все свои политические дивиденды. Все мелкие игроки а, а, официальной оппозиционные политики повторяют за ним плюс-минус примерно те же действия. То есть они действуют в рамках дозволенного, играют в ту же игру, вот опять же это умное голосование – опять же, совершенно бесполезная активность таких людей, которых стоило бы поберечь, как там Соболь, Галямина и так далее. Эм, я отказываюсь понимать смысл их действия. Это не невроз не скорее, чем политические действия. Да. Олег, у тебя самой в биографии был случай, когда ты сознательно пошла, фактически сознательно на посадку в тюрьму, утверждала, что ты превратила свой судебный процесс в какую-то концептуальную акцию и даже после выхода из тюрьмы отказывалась эмигрировать в Швецию, если я не ошибаюсь. Ну, как да. это коррелируется с тем, что ты говоришь о Навальном, Соболе и так далее? Ну, во-первых, когда это было, сколько мне лет было, и, господи, если бы это было при тех же обстоятельствах и сейчас, возможно, я бы сделала ровно так же. Но при тех же политических обстоятельствах, при тех же СМИ, при том же отношении Запада, при условном Ельцине, который тебе не нравится, тогда, да, это мне дало дивиденды, это мне дало известность, и я еще думала... А стоит ли сейчас мне выйти из тюрьмы или на месяц позже, или может вообще не надо, ну не надо выходить, ты сидишь, а тебе пишут, это была моя цель, моя задача, это же прекрасно, ты ничего не делаешь, ты просто сидишь и каждый день читаешь о себе в газетах, ты делаешь, а ты за год сделал то, что потом ты можешь не сделать за пять или 10 лет, а то и за всю жизнь, потому что таковы были обстоятельства, и каким-то ну, еще на тот момент совершенно не политическим умом, а каким-то экзистенциальным чутьем я почувствовала, что надо делать, потому что я хотела славы, я хотела быть героем, я же это не скрываю. И, но сейчас же такое невозможно, если даже Алексей Навальный, при всей его медиа поддержке, при всех СМИ, которые о нем писали... Пожалуй, уж больше, чем даже если технически сравнивать, чем тогда обо мне, хотя тогда обо мне тоже вроде как все писали. Но, конечно же, больше, и дольше, дольше это же много лет, это много денег. И все обнулилось. Вот в, то, в той России, в тот момент, такое было бы невозможно. Опять, если спроецировать ситуацию представить Алексея Навального тогда, то сейчас бы он был самым популярным политиком. Но сейчас не тогда. То есть ты хочешь сказать, что героям надо становиться вовремя? А, да, все надо делать вовремя. «Хороша ложку к обеду» — это основной и, и э, философский, и метафизический, и политический, собственно, лозунг. В этом, собственно, суть. Это, это вообще даже понимание, это гениальность без этого понимания, собственно, ничто. Время на ветер, деньги на ветер, сила на ветер. Сейчас никто не имеет этого понимания, никто не имеет чувства времени, чувства актуальности. Политики вы вырваны из контекста актуальности и действуют как какие-то заведенные куклы, как какие-то бюрократические игрушки, без всякого смысла. Но вот лишь бы быть где-то, но я понимаю это желание, лишь бы быть. Лучше быть в медиа, чем не быть нигде, но присутствие в медиа арестованных, посаженных и третируемых политиков в таком количестве, на фоне укрепляющейся диктатуры, оно теряет свою значимость. И плюс оно теряет значимость на фоне того, что ну, даже официальные опросы показывают, что очень маленькая часть населения сейчас политизирована, что выборы никого не интересуют, это же настолько очевидно. Если вас интересует народ, если вы апеллируете к народу, вы же должны как бы подыгрывать и чувствовать настроение народа. Опять вернемся к Навальному. Если бы он вернулся в тот момент, когда люди готовы были выходить на площади, то это был бы совершенно другой эффект. Но он вернулся тогда, когда всем было вообще не до того. Как это можно не чувствовать, как это можно не просчитать, тоже это непонятно. Но, тем не менее, его поступок ведь все-таки героический. Как ты оцениваешь? Mm. Ну, за то время, что я размышляю о вообще самой концепции героизма... Да, в принципе, когда я размышляла о ней еще лет двадцать, 20, я поняла, что, конечно же, настоящим героем здесь быть нельзя. Герои — это всегда будет профоническое понятие. И больше всего здесь любят героев, которых можно использовать как средство. Ну, например, даже если мы возьмем Прометея, Прометей принес огонь людям. Герой нужен, да, жертвенный, чтобы манипулировать, Иисус Христос и так далее. Это хорошая наживка и ловушка для всяческих представителей гидпропа, чтобы манипулировать массой. А вот сам герой, он всегда оказывается в проигрыше, а тогда он кто? Герой он или дурак, и где грань между этим. Если герой не получает преференций каких-либо, в данном случае, в случае с Алексеем Навального, Навальным, каких-то политических дивидендов, то он фактически обслуживает массовое бессознательное. А Алексей Навальный обслужил, собственно, Своей деятельностью он, получается, фактически обслужил путинский режим. Доказать, что сделав, сделать что-либо героическое в данных условиях бессмысленно. Бог с ним, с Алексеем Навальным, с его товарищами. Не хочу весь эфир тратить на это. Есть и другие темы. А, недавно был обыск у Романа Доброхотова, главного редактора издания «Инсайдер», известного как раз своими расследованиями о ФСБшных отравителях. И ты знаешь, что меня удивило и поразило во всех этих событиях, когда он стал а, писать в Твиттер о том, что к нему ломятся и это обыск, я был в полной уверенности, что он пишет это из-за границы. Ну, вот у него есть квартира какая-то в Москве, туда ломятся, и он об этом пишет. И потом я узнаю, что он находился в этот момент в Москве, в этой самой квартире. Вот тебе не кажется это абсурдным, что делая такие расследования, занимаясь подобными вещами, человек считает для себя возможным находиться в России. Ну, это опять синдром и ошибка Алексея Навального и компании, Милова и всех остальных. Это те люди, которые считали себя привилегированными, это такие политические мажоры, это ошибка Гудкова-младшего, это я не говорю, о них ничего плохого, Его, ну, это как бы такая иллюзия, самообман, иллюзия восприятия, они думали, что если столько лет с ними ничего не случается, их дела идут хорошо, Значит, они, если они имеют они имеют какие-то социальные привилегии, значит, это все, все, что происходит вокруг, не касается их, а касается только всех остальных. Это неадекватное восприятие самого себя и своих возможностей. Вот повторюсь, ошибка Алексея Навального. И он что еще Доброхотов сказал? Он же сказал, что я, мы не будем кланяться, как кто-то там, ну, какие-то другие... Люди, которых признали инагентами или что-то вроде, вот мы не будем. Я тоже думала, что он это сказал уже уехал, а он это сказал здесь. Так ему сначала надо было уехать, а потом говорить не будем. Это было бы героично и смело, если вернуться к прежнему разговору, потому что это было бы тактически умно. А героизм ради самого героизма, но ну, это пассионарность, глупость, безумие, невроз. Но то, что вы смелые люди, там, соболь, наверное, смелая девушка, но ну, вы нам всем как бы доказали, вы кому это дальше доказываете? Ради чего? И в чем, как бы смелость без преференции это не что, да. И более того. Ты, так, так, ты, ты хочешь сказать, что Весь предыдущий опыт подобных людей, подобных Алексею Навальному, Роману Доброхотову и ряду других крупных оппозиционных фигур, предыдущий опыт, скажем так, достаточно положительный опыт какой-то лояльности по отношению к ним со стороны властей, он играет с ними злую шутку, да, в определенный момент. Конечно, они начинают себя неадекватно воспринимать. Это вообще а на самом деле. Это какое-то сословное чувство, очень советское, очень постсоветское, вообще по все эти люди, они могут быть прекрасны, Это не, опять, это не их осуждение, это просто констатация того, что происходит. Ведь в Совке была тоже своя элита, какие-то блатные люди, которым вечно везло, которые делали все по облату, их отсюда отовсюду вытаскивали, и все эти связи, как ни странно, хотя Советский Союз обрушился, они сохранились, и технически они сохранились, и вот это, вот, вот это их надменность не всех, но многих. Это их... Нарочито. Я не знаю, кого здесь привести в пример. Тут можно привести в пример кого-то, кто не задействован в реальной политике, но вот из такой тусовки. Это какая-нибудь Бажена Рынска. Да, вот она почему-то считает, что она некий привилегированный класс, но со стороны это выглядит смешно. А на Западе вообще бы никто не понял. А вот это играет с ними злую шутку. И более того, это очень невыгодно политически, потому что это же вижу не только я, это же чувствуют люди. А люди не любят, когда к ним относятся свысока. А ты не думаешь, что дело в другом? Может быть, именно на наших глазах и происходит вот этот процесс перехода от мягкого авторитаризма к жесткому, к настоящей подлинной диктатуре, с настоящим подлинным хард-насилием. И люди не замечают вот процесса окончания перехода и оказываются в ловушке, когда они воспринимали режим в одной ситуации, а оказались сами в другой. Ну, во-первых, стоит отметить, что без их активного участия, этих людей, такой переход бы не произошел. Я знаю, что многие считают иначе, там, в скобах и другие, что все равно диктатура бы оформилась в Но Да нет, а с чего бы? Зачем? Зачем? некому механизму совершать лишнее движение, ему и так неплохо жилось. Я говорю, почему это произошло, потому что за все эти рычажки начали дергать люди с большими амбициями, уверенные, что им ничего не будет, а стало как вот и им и всем. А, то, что они не понимают, что произошло, но ну, это уже как бы следствие, да, не понимают, но тут одно без другого не существует. Они переоценивали свои возможности, и они не понимают, что произошло. Они это не констатируют, потому что, чтобы это констатировать, надо в том числе признать собственные ошибки. А они этого не хотят. Вот они хотят говорить, что диктатура как-то сама по себе вот случилась. То есть 20 лет ее не... Она была, конечно, был там гламурный авторитаризм, было что-то вокруг до да около. Но все равно 10 лет назад такого точно не было, да и 5 лет назад такого не было. За полгода произошло то, что в истории может происходить там 10 лет, а то и 50, за день может все измениться очень резко и буквально со всеми, но ну, не отдавать себе, себе в этом отчет очень наивно, это говорит, конечно, и о их политической э, безграмотности. Труп употребляла очень интересный термин, применительно на Соболь, Галямина и рядом других людей, что они действуют как «заведенные куклы». Меня это зацепило. Ты можешь объяснить, что ты имеешь в виду? Ну, ну во-первых, я не могу понять их активности. Но, ну, скажем честно, я, конечно, сужу по себе. Если бы я пошла участвовать в каких-то выборах, каких-то вот там ходить по районам, встречаться, с избирателями, это все, это бы делалось при огромной медийной поддержке, при каких-то финансах, а вот, не самостоятельно, при технической поддержке и при хотя бы ну, 30%, вот 30 есть у тебя куда-то пройти, ну, хорошо, можно попробовать. И не, не при ситуации диктатуры, то есть не в этом году, как минимум. А когда это делается вот в таких обстоятельствах, то есть когда шансов нет, но ну, никто же не пройдет, никто из оппозиционных кандидатов никуда не пройдет. Это же, по-моему, известно и очевидно всем. Да, это выглядит, ну, просто как-то даже ненормально. Не и, в принципе, учитывая то, что стоп, так мало людей вообще собираются на выборы и полное отсутствие граждан, отсутствие интереса граждан к политике, им бы логично было сейчас ну, заявить о бойкоте или просто игнорить это все. А так возвращаемся опять по сотому разу, возвращаемся к тому, что они своим участием, но не легитимизируют систему, но они вот этот ритуал выборов, а это, в общем-то, ритуал, потому что Путин и так, и власть. У власти это вообще все уже не обязательно. Это все необязательные автохтонные ритуалы. Вот они этот ритуал зачем-то актуализируют. То есть ты хочешь сказать, что э, заведенные куклы, это значит, что вот они как бы заведены определенные действия и механически их повторяют вне зависимости от текущих обстоятельств. Правильно я понимаю? Ну, если они не делают выводы из происходящего, не меняют тактику и стратегию поведения, то в таком случае они являются такими же винтиками системы, как путинские чиновники. Только почему я их называю кул, заведенными куклами, потому что знаешь, их не обвиняю в том, что они работают на систему, но они действуют, это делают это бессознательно. Если они не могут действовать вне предложенной парадигмы действий, значит, они не являются политическими субъектами. Понятно, я понимаю твою мысль. Скажи, пожалуйста, глядя теперь на это поле после битвы, можешь ли ты констатировать, что политика в России умерла? Но я, кстати, не могу сказать, что она умерла, потому что, ну это как сказать, что искусство умерло. Искусство же не умерло, это некий процесс, который происходит сам по себе. Легальная политика умерла, да, но и то на данный момент, вот этот момент стоило бы переждать. Политика сама по себе умереть не может. Другое дело, что все эти мертвецы и заведенные игрушки, и Навальный призывающий умному голосованию откуда-то там из ада. Это вообще где это видано, чтобы из тюрьмы э, жертва режима призывала поучаствовать в этом шоу, будучи жертвой, и опять и опять зарегистрироваться. Это что? Глупость, наглость? Это все вместе. Вот если эти, вот такое впечатление, что ну, все эти мертвецы из этого балагана политического, эти куклы заведенные, они просто хотят утянуть всех нас, вот в это не неполитическое небытие, и да, и потом вот все захлопнется, да, кстати, это так и выглядит. Но вот не хотелось бы пострадать по чужой глупости. Собственно, мне не хотелось бы, чтобы и сами глупцы страдали. Ясно. Ну, то есть политика на время приостановилась, но она не умерла. А что ты можешь сказать об обществе, которое тебя окружает? и ведь в России сейчас и довольно много об этом пишешь. Ой, ну мне кажется, что все они стали немного безумны, да, все сходят с ума. Ну как сходят с ума? Во-первых, все очень невротизированы этой самой ковидной истории бесконечной. Все цепляются в идею вакцинации, чуть ли не как в Бога, но это тоже такое как бы бегство от смерти, тоже какая-то иллюзия, какой-то бессмысленный символизм, что мы видим. Я, конечно, не хочу тут солидаризоваться с какими-то критиками современного мира, но, в общем, мы видим, что и наука, и медицина как-то просели. Если не, мы не можем победить коронавирус и прикрываем вот эти, все, все это кризис компетенции, прикрываем идеи вакцинации, и все поделились на тех, кто желает вакцинироваться и нет, и больше никакого разговора не идет, ни о лечении, вообще ни о чем. Естественно, это людей вводит в очень как бы, странное состояние. Это, кстати, я думаю, одна из причин того, что они стали менее политизированы. Они, собственно, конечно, больше озабочены собственным выживанием. И это нормально. Но люди дезориентированы, люди потеряны, у людей нет больше четких планов, которые нарушил тот же ковид. А тут еще и диктатура. А какие планы можно иметь в диктатуре? Никаких. То есть действовать то, действовать по ситуации. Но действовать по ситуации могут только политические субъекты, а их по пальцам пересчитай. А что либо прогнозировать опять в условиях хаоса тут ну, практически невозможно. То есть в любой день здесь может случиться все что угодно. Я позволю себе даже процитировать тебя по поводу э, того, о чем ты говоришь, что все сходят с ума. Сейчас с ума сходит как-то по-тихому, у всех на виду, но по-тихому, размеренно, аккуратно. Падение, оно как зарядка, как дзен-буддизм, как книга Пелевина в руках терпиота на крымском пляже. Надрывов безумия больше нет, суицидников днем с огнем. Все мертвы уже. Или готовятся, замаливают грехи, ставят свечки, делают селфи, готовятся к массовому отходу в небытие. Вот такое вот интересное наблюдение Алины Витухновской. Но скажи, пожалуйста, ну это какие-то случайные наблюдения? Может быть это какая-то страта, которая тебя окружает, или это вообще в целом все? Да нет, это конечно в целом, но в целом это Facebook, это интеллектуалы, это не обыватели, а у обывателей это все как-то поспокойней, а у обывателей все постабильнее. Но кто ближе к, к пониманию каких-то глубинных процессов, те, наверное, да, находятся в депрессии, дереализации и так далее. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот ты в одной из публикаций заговорила о возможной третьей гибридной мировой войне и даже употребила такое словосочетание, как газовый сговор, если я не ошибаюсь, видимо по аналогии с мюнхенским сговором, но при этом в самой статье как бы не не раскрыта сама тема, о чем идет речь. Я так понимаю, что речь идет вот об этом северном потоке, да, который все-таки достраивает. О северном потоке о том, что надежды, возложенные частью большой частью прогрессивной общественности на Байдена не оправдались, о том, что всех устраивает та деструктивная Россия, которая есть сейчас. Но, ну, в принципе, эта гибридная война уже идет, и будут происходить какие-то локальные конфликты, и э, они будут отнимать наше время, уводить наше внимание. В общем, все, все это происходит в реальном времени. Мне, конечно, очень жаль, что с миром происходит то, что происходит. Ну, смотри, вот Путин, безусловно, эту войну уже ведет. Мы видим проявление этой войны постоянно. Но вот вопрос: ведет ли ее Запад? Я думаю, что вполне возможно, что он начнет эту войну по отношению к Китаю, например. Вот недавно Китай обвинили непосредственно в в том, что от, оттуда появился Майкл МакКол, Мак обвинил Китай в том, что утечка коронавируса произошла оттуда. И, собственно, гибридная война, она может же быть очень жесткой, ведь без всякого объявления войны какое-нибудь руководство китайской компартии может быть в какой-то момент устранено. Почему и нет? И, кстати, таким образом Америка вновь получат свою уже утерянную часть и хозяина дискурса на стеррорежимном языке. Почему и нет? Гибридная война, в общем-то, это удобно для всех. Ну и в этом, в этом свете я не могу тебя не спросить о той как бы идеологической, теоретической перепалке, которая произошла в последние дни между Путиным, и вообще, Кремлем в целом и Зеленским, вот этот вот спор за Киевскую Русь, как он тебе, что ты об этом думаешь? Я не знаю, я думаю, что Зеленский как хороший актер, но не очень хороший политик, решил подыграть этому самому массовому бессознательному. И очень зря это сделал, но что теперь обсуждать? Я думаю, что и критиковать его особо нет смысла, и уже на него летит столько как бы, сука, ненависти в его адрес, и как будто бы он один во всем виноват. Я думаю, нет. И я думаю, что действительно, ну выбирали же актера, ну выбирали же человека, который просто будет вещать. Ну, значит, вопрос, как, как говорится, к его команде. Но вообще в эти игры играть не стоит, да, подыгрывать Путину, конечно же, не стоит. В общем, зря это он. Спасибо большое. С вами были Алена Ведухновская и Даниил Константинов на канале Форума Свободной России с разговором о том, что мы видим вокруг себя в политике, общественной жизни, в прессе и вообще в целом в обществе. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. Всего доброго.